Yeah. yeah. yeah. Сейчас мы с вами разберем новую площадку фонда взаимопомощи «Волтмани», которая стартует 14 марта 2021 года в 19 часов по Москве. Это будет автопрограмма. Всего 5 коротких столов, трехместки. Итак, давайте посмотрим, как же это все будет у нас работать. Сразу хочу сказать, вход открыт в любой стол. Вы можете начинать с первого стола, можете со второго, с третьего по вашему собственному желанию. Вход на первый стол составляет 30 тысяч рублей. И поверьте, это не такая большая сумма по сравнению с тем, что вы здесь будете иметь. По сути, с небольшим количеством людей вы будете получать огромные здесь денежные средства. Итак, как только под вас встает первый человек, у вас по маркетингу сразу же идет реинвест, в этот же стол по броне вашего спонсора. Дружите со своим спонсором, ведите общий бизнес, открываете демонстрацию экрана и смотрите, как же вам выгодно поставить ваш реинвест. Представьте, что у вашего партнера уже закрылись три места, и он ушел во второй стол. Куда он бронь поставит? То он вам поможет, под вас же бронь поставить. и, собственно, вы встаете сами же в свою матрицу. Представьте, насколько все это круто. Второй человек приходит. Он приносит также вам 30 тысяч рублей в накопление. Третий, еще 30 рублей. Получается, два человека вам принесли по 30 тысяч рублей, и у вас набралась сумма 60 тысяч рублей, и вы перешли во второй стол. На втором столе, как только под вашим партнером, либо даже уже под вашим собственным реинвестом, если же вы такой активный у нас партнер, занялось три места в первом столе, Первый человек переходит к вам во второй. И вы получаете сразу 40 тысяч на баланс для вывода. А 20 получает ваш спонсор. Очень выгодно здесь будет помогать своим партнерам, потому что каждый ваш человек вам принесет уже по 20 тысяч рублей на баланс для вывода. А вот второй и третий человек вам принесут по 60 тысяч рублей в накопление для того, чтобы... Система вам автоматически купила третий стол. Третий стол полностью накопительный. И каждый участник вам приносит по 120 тысяч рублей. Набирается сумма 360 тысяч рублей, и вы автоматически переходите в четвертый стол, где вы уже, как только первый человек к вам приходит, сразу получите на вывод 200 тысяч рублей. Согласитесь, как это круто. А вот 40 тысяч получит ваш спонсор. А вы в дальнейшем, когда к вам будут переходить ваши партнеры, за каждого вашего лично приглашенного партнера тоже по 40 тысяч будете получать. А вот 120, оно идет вам на ваш же реинвест в третий стол по броне вашего спонсора. А это уже а сокращение количества приглашаемых людей. Ведь реинвеста тоже можно поставить в вашу же матрицу. Далее. Второй партнер приносит 360 и третий 360. Набирается сумма 720 тысяч рублей. И вы переходите в последний, заключительный пятый стол, где все идет на вывод. Пришел ваш партнер, вам 720 тысяч на вывод. Пришел даже ваш собственный клон, вам 720 тысяч на вывод. Следующий пришел, вам 720 тысяч на вывод. А под вашим-то клоном опять пустые места. А вы брони расставляете, вы с людьми своими работаете. И постоянно будете здесь зарабатывать большие денежные средства за один пройденный круг. 2 миллиона 400 тысяч рублей. Согласитесь, круто, очень круто. Тем более доходы-то здесь без ограничений. Каждый ваш реинвест будет также двигаться и зарабатывать эти денежные средства. Представляете, насколько здесь... Круто можно зарабатывать. Кстати, это первый раз в нашем фонде мы можем людям предложить зарабатывать вот такие большие денежные средства. И не надо переживать, что сумма входа такая дорогая. Не переживайте. У вас есть время, где вы можете заработать у нас также на площадке Golden Ring «Золотое кольцо» на вход себе в автопрограмму. Давайте посмотрим, что же это за площадка. Всего два рабочих стола. Вход составляет на первый стол 20 тысяч рублей, на второй 40, но можно же начать с 20 тысяч рублей. И даже если у вас... И нету 20 тысяч рублей, не переживайте, потому что у нас еще есть и Golden Ring Mini, где можно войти на 2000 рублей, либо на 4. Но об этом чуть попозже. Давайте с вами разберем, как же работает площадка Golden Ring. Итак. Нажимаем на любой мой закрытый стол, чтобы я могла вам порисовать и показать, насколько уникален наш маркетинг, насколько он высокодоходен, этот маркетинг, где вы реально можете очень быстро заработать себе денежные средства и также начать движение и на автопрограмме. Итак, берем наше любимое перышко и рисуем. Все наши столы, семиместные, работают по одному единому принципу. Плечи всегда относится к человеку, который стоит выше. А нижний ряд – это то, что нам с вами предназначено. Итак, как только в нижний ряд встает первый человек, у вас сразу идет реинвест в этот же стол. Это и есть наша изюминка. Это и есть наше преимущество, потому что реально в каждом столе реинвест в этот же стол. А это огромнейшее сокращение количества приглашаемых людей. По сути, вы поставили личника, а он пригласил своего первого партнера. А от вас реинвест в этот же стол. Круто, согласитесь. Следующий, представьте, что а, следующий партнер тоже приглашает партнера. А вы для своего личника поставьте бронь к нему в плечо. Он встает по вашей броне, и вы тут же получаете 20 тысяч на вывод. С третьего командного партнера вам 20 тысяч на вывод. Встает следующий человек, 20 накопления и следующий, получается 40, и вы уходите на Голден Ринг 2, во второй стол. И получается, как только вниз встает еще и вот сюда вот партнеры, и это будет всего-навсего 6 командных людей, у вас уже ваш реинвест опять же получает 20 тысяч рублей. Представляете, да? В любой матрице, в любых семиместных столах нужно 6 командных людей для того, чтобы закрылся стол. У нас с шестью командными партнерами вы получаете уже двойную выгоду. Две выплаты в первом столе. Посмотрите, какая красивая у нас может быть расстановка. Первый встал, пригласил партнера, а от вас реинвест. Вниз встал человек, вы для своего бронь. 20 на вывод. Следующий встал, а под него человек, а от вас опять реинвест. По сути, семиместный стол у нас закрывает, давайте сами посчитаем, 1, 2, 3, четыре человека. Четыре человека закрывают семиместный стол. И это вместе с вами, вместе с вами четыре человека. Представляете, насколько круто? Итак, далее. Второй стол. Что же нам дает второй стол? На втором столе также... От нижнего человека идет реинвест в этот же стол. Второй встает, вам опять 20. 20 на вывод, а 20 накоплений. Следующий и следующий также приносят по 40. Получается 100 тысяч рублей и идет автоматическая покупка третьего стола. Все. Стол-то уже зарплатный. Первый пришел, а от вас реинвест. Даже ваши же клоны идут, вас же продвигают. И также на ваши клоны и деньги начисляются. Вот вниз туда человек встал, а вы своему бронь. Так вы сразу же 80 на вывод получите. От вас же пойдет еще и плюсом а, на World Money 10 клонов в первый стол, 1 в четвертый и 50 на ПД. Это уже площадки, которые будут вам приносить стабильный пассивный доход. Следующий вам 100 и следующий вам 100. Вот казалось бы, отработал уже 100, да? А у нас изюминка это вспомните, реинвест в этот же стол – он у вас закрылся, а у вас реинвест уже идет в работу и получает те же самые деньги. Посмотрите, людей мало, денег много. И получается опять же 80, 100 и 100. Нажимаем на наших партнеров. Пожалуйста, реинвест в этот же стол 80, 100, один встает и еще 100. Здесь на самом деле золотая жила. Разберитесь в этом маркетинге. Поймите, как он работает. И вы будете здесь всегда при деньгах. Вот всегда вы будете здесь зарабатывать шикарные денежные средства. И если нет у вас эти 20 тысяч рублей, повторюсь, нет никаких проблем для переживаний, заходите на Golden Ring Mini. Вход открыт. Пожалуйста, вход открыт у нас на 2000 рублей удвоитель, Вот вы видите его вот перед вами. Об удвоителе много не скажешь. Два человека, и вы заработали четыре и перешли на следующий стол. А можете даже не активировать удвоитель, а сразу заходить. И перед вами всего два стола, которые работают по этому же принципу. И получается, давайте с вами также порисуем: здесь мы с вами что получаем? Пришел первый, идет реинвест в этот же стол. Приходит следующий. Вход же 4, а вы получаете 3,700. 300 делится на 3 уровня вверх на площадку клевер мини. Вот вы где еще денежки-то получаете. Тоже пассивный доход. Следующие 4,4 в накопление 8,000. Вы переходите на следующий стол, третий, где вы также получаете доходы. Первый пришел, идет, реинвест в этот же стол. Представляете, сколько у вас здесь реинвестов. Каждый реинвест, он сокращает количество приглашаемых людей. Они управляемые, понимаете, вы расставляете реинвесты своих партнеров, вы помогаете друг другу. Следующий встает. Вы получаете 4 в накопление, 1000 на вывод и 3 идет на покупку клевера. А сейчас вы уже будете по клеверу получать Считайте по 1000 рублей за каждого партнера до третьего уровня в глубину, у кого будет закрываться второе место. Круто, это пассивный доход. Следующий 8 и еще восемь. Получается 8 и 8, 16 до да плюс 4. 20 тысяч рублей. Вы автоматически переходите на Golden Ring, Золотое кольцо. Плюс туда идут следом за вами все ваши реинвесты. И вы ими управляете, вы им путь показываете. То есть на Golden Ring вас будут толкать и ваши партнеры, и ваши собственные клоны. Ну, представляете, насколько вообще это шикарно. Поэтому я рекомендую вам, рекомендую, разберитесь в нашем маркетинге, сделайте правильный выбор. Входите, работайте, входите, зарабатывайте.